<злёг> Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, с вами его башканы до лидовства. Мы рады вас приветствовать в Москве. И сегодня откроем, проведем и откроем и проведем восьмое заседание Совета сотрудничества Высшего уровня. Послушаем наших коллег, которые возглавляют различные направления сотрудничества. Обсудим. Двусторонние отношения и по линии общественности. Поговорим, встретимся с представителями деловых кругов. А вечером будет открытый перекрестный год культуры России. Кажется. Bu gece de ve Мы наблюдаем, и констатируем хороший уровень развития наших отношений, темп uh, роста торговли 15 процентов, общий объем uh, достиг 25 миллиардов долларов. И Реализуются крупные проекты. <coughs> и Акую, которую мы должны запустить к 2023 году, в соответствии с пожеланиями турецкой стороны и, и турецкий поток. Совсем недавно произошла стыковка морской части и наземной. У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Uluslararası ilişkilerde küresel sorunlarla ilgili çok yoğun işbirliğimiz söz konusudur. Bizim de aynı şekilde aktif bir şekilde gelişmeleriyle ilgili işbirliğimiz var. Bu işbirliğimizdeki en önemli noktaları da şu şekilde belirtmek istiyorum. Birincisi, uluslararası işbirliğimizdeki en önemli noktaları da şu şekilde belirtmek istiyorum. Birincisi, uluslararası Которая представительным обсудителью. Я и с викарару балламам из гре кен кону лар мелют. Мой вас очень рад видеть. Спасибо. Ситуация в гормекте. Спасибо. Дорогой президент, прежде всего хочу отметить, что мы здесь сегодня находимся по случаю восьмого совещания Совета сотрудничества на Восшим уровне. У нас будут встречи касательно политических, экономических, торговых, военных, промышленных, касательно всех вопросов. Gerek ikili ilişkilerimiz, gerek bölgesel sorunlar noktasında yapacağımız bu görüşmelerle yoğun bir bugün inanıyorum ki aramızda bir görüşme turayı olacak. E, İyiyim. <gülüyor> Umarım ki bugün aramızda üç tane anlaşma imzalanacak. Bugün aramızda üç tane anlaşma imzalanacak. Bugün aramızda üç tane anlaşma Bugün üç tane Bugün anlaşma aramızda üç tane anlaşma imzalanacak. Bugün aramızda üç Три документа, три соглашения. Таким образом, мы сделаем еще один шаг для будущих, будущего наших стран. Gibi, e, bir söz как и выразили вы, господин президент, между нашими странами торговый оборот вырос на 15%. Как известно, мы с вами определили новую отметку для нашего торгового отношения, достижение 100 миллиардной долларов отметки прежде всего также хочу коснуться e, турецкого потока да действительно морская часть строительство морской части этого газопровода завершено Karadaki, e, строительство потокной части продолжается по плану да, нам предстоит задача вовремя, своевременно закончить также строительство этой части газопровода. Другая важная часть нашего сотрудничества является именно в том, что мы вместе с вами совместно продолжаем борьбу с террористическими группировками, которые угрожают, представляют угрозу нашему региону. Особенно это касается шагов, которые мы уже предприняли в сирийском направлении и будем предпринимать в этом направлении. И я верю, что наше сегодняшнее совещание Совета сотрудничества на высшем уровне имеет в этом плане большое значение. Несомненно, в ходе этих встреч наши контакты министров также будут продолжаться в ходе этого дня. Мы дадим оценку этим контактам и таким образом завершим совещание нашей сегодняшней встречи. Уважаемый господин президент, Уважаемый господин президент, уважаемые турецкие коллеги, друзья, участники нашей встречи. Я очень рад приветствовать всех вас в Москве на восьмом заседании Российско-Турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Только что в ходе переговоров с господином президентом в узком составе, затем мы из глазу на глаз мы немножко поговорили, и рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений. Условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого многопланового партнерства. Сейчас предлагаю в таком же деловом и конструктивном ключе уже с участием членов правительств и представителей бизнеса обсудить конкретные направления сотрудничества, ход реализации важнейших совместных проектов, наметить ориентиры по дальнейшему расширению взаимовыгодных связей. Нынешнему заседанию Совета сотрудничества предшествовала серьезная подготовка по межведомственной и корпоративной линии. Состоялось множество контактов на всех уровнях. Руководители ключевых министерств и ведомств двух стран сверили позиции в рамках созданных при Совете сотрудничества специальных механизмов взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах. В частности, в Анталии на встрече совместной группы стратегического планирования обсуждалась ситуация в Сирии. Отмечу, что Россия и Турция, как гаранты астанинского процесса, продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране. Мы координируем действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования Конституционного комитета. Состоялось очередное заседание смешанной межправкомиссии по линии которой многое делается для углубления экономических связей, наращивания встречных торговых и инвестиционных потоков. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти на 16 процентов и превысил 25 миллиардов долларов. Объем взаимных капиталовложений приближается к 20 миллиардам долларов. Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок. Дальнейшая активизация инвестиционного сотрудничества будет способствовать и запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики, в промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, секторе высоких технологий. Подчеркну, российско-турецкое взаимодействие в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер – Россия – крупнейший поставщик природного газа в Турцию. В прошлом году экспортировано 24 миллиарда кубических метров. Это покрывает почти половину потребностей страны. Значительно увеличить поставки российского газа турецким потребителям позволит ввод в действие нового газопровода «Турецкий поток». На днях пройден очередной, очень важный этап его укладки. Произведена стыковка глубоководной и прибрежной секции на турецкой территории. Теперь нужно завершить работу по сооружению приемного терминала на Черноморском побережье Турции, с тем, чтобы турецкий поток, как договаривались, был введен в эксплуатацию до конца текущего года. Еще одним ключевым проектом энергетики является строительство в Турции атомной электростанции Акую. Запуск первого блока станции намечен на 23-й год к столетнему юбилею Турецкой Республики. На данном этапе необходимо привлечь дополнительные финансирования и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть. Серьезные задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 Триумф. На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в турецкую республику современной российской продукции военного назначения. Приоритетным видится развитие двустороннего гуманитарного сотрудничества. На этом направлении активно работает российско-турецкий форум общественности. Уверен, что Расширению культурных обменов, контактов в области образования, науки и туризма будет способствовать и проведению перекрестного года культуры и туризма России и Турции, который открывается сегодня на торжественной церемонии в Большом театре. Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за внимание и с удовольствием передаю слово президенту Турции, после чего мы и дослушаем... Доклады сопредседателей совместной группы, стратегического планирования, межправкомиссии и форума общественности. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, уважаемый господин президент. друзья, Üst Düzey İşbirliği Konseyimizin 8. Toplantısı nedeniyle Moskova'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nazik davetiniz ve samimi misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Bir önceki Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısından sonra geçen bir yıllık süre zarfında kıymetli dostum Putin'le muhtelif vesilelerle bir araya geldik. Bakanlarımız ve diğer yetkililerimiz de birbirleriyle temas içerisinde oldular. Akkuyu santralinin temelini attık. Türk Akım Doğalgaz Bora hattının deniz kısmını tamamladık. Bu yıl sonu itibariyle de kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İş adamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve 1300 kadar iş adamımız şu anda Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor. Daha beş gün önce Türk şirketi ESTA tarafından bir Alman otomotiv firması için inşa edilen fabrikanın açılışı değerli dostum Vladimir tarafından yapıldı. Bu yıl ayrıca resmi açılışı Bolşöy Tiyatrosu'nda yapılacak olan kültür ve turizm yılını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Az evvel yaptığımız ikili görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu sırada bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirmede bulunacağız ve aramızdaki bir Наша основная цель ⁇ достичь отметки 100 миллиардов долларов. На данный момент мы имеем только 26. И со стратегической точки зрения с точки зрения экономики, торговли во всех областях будем делать все возможное для того, чтобы достичь нашей цели. И я хочу пожелать, чтобы наша встреча, наше заседание пошло на благо наших государств. Спасибо за внимание.